Можем обслуживать немного. Писка, пожалуйста. Мне нет, мне не надо. Прививка есть у вас? Нет, нет. Ну, покажите, что она у вас есть. Меня? Я сейчас чикну ее тоже, посмотрю, ну, Хорошо, хорошо Проходите. Круто, проходите, а там пускам прививку туда. Ну, пожалуйста, сканируйте. Пожалуйста. Я не умею сканировать. Ну, это, я вам покажу, это вас обучили. Меня никто не обучал этому. А что такое фуар Ну, что вы привиты документы. Привиты. Либо... Ну, Скабочка, это нумерация будет. людей, да, получается? Возможно. А вы знаете, что на Нюрнбергском процессе запрещено нумерация людей? Да мы-то все знаем. Мы просто вас не можем без бумажечки, пустите, без этой пустить. Мы пустите, мы пустите. Пустить не можете. Так? Не, пустить можем, обслуживать не можем. Ну ладно, я просто пройду. А продадут, потом мы. не продадут, я на вас да и потом Хорошо. продадут. Давайте, Хорошо? Давайте. попробуем, эту систему, Давайте. как работает. А где у вас старший продавец? Старший продавец? В каждом старший отделе продавец. есть. Нет, ну вообще самый старший. Не ну, узнать, на каком вот основании прибыть? А, мы на каком-то Вот, пожалуйста, объявление почитайте. Это ваш. Это губернатор, Нет. это не мы придумали. Нет, вы вам-то кто-то конкретно сказал из вашего руководства. Естественно. Вот мне надо знать. У нас приказ, приказ вывеса на двери. Пожалуйста, приказ, можно ознакомиться. Да? Пожалуйста, ознакомьтесь, вы заходите. Mm -hmm. вот, mm -hmm. пожалуйста, читайте Где приказ? Там что-то не приказ, а украс. Алена Валентиновна, да. а мы с вами как-то общались по поводу масок. Так. Там это самое, сейчас вот новое какое-то распоряжение у вас, да, угу. по поводу QR-кодов. Да. Хотелось бы знать вот это внутреннее. Сейчас сразу милицию вызывать, вам одного штрафа, видимо, мало было. У никакого штрафа не выписали, вам должны были выписать. Нет, ну, к счастью. Дело в том, что это самое, мне надо знать, вот ознакомиться с вашим распоряжением начальства. Нет, это не, не ваше же распоряжение. Мы на основании его работаем. А вам конкретно начальство говорит требовать от посетителей QR-кода? Ну, кто вам? Вам же не сам губернатор позвонил? Ну, у меня нет полномочий вам внутренние документы показывать. И у вас также нет этих полномочий. Вы можете устно сказать, на каком основании вы требуете? Если на основании вы не... В указе не указано, что вы должны требовать. Понимаете? Вы на основании чего работаете? Значит, Есть внутреннее ваше... распоряжение На основании указа губернатора Номер 616 ИГ. Внутреннее распоряжение, хорошо А у вас фамилия директора не подскажете? Барская Барская. И инициалы хотя бы? НВ а, НВ. Ну, ну, благодарствую Написано для мувальника Подойдет ему для ванной Наверное, не буду брать не Так, я на старую снять просто Ну, конечно, хоть посмотрим. Вы позвонили в систему вызова экстренных оперативных служб. Все разговоры записываются. 112, Нижний Сокин. Здравствуйте. Заявление в полицию примите, пожалуйста. Мы заявление не принимаем. Вы где проживаете? В каком районе города? Гальянка. Что у вас случилось? В магазине. Бобер Строй по адресу Черноисточинская охранник. Строй, да? Да, да. Что охранник делал? Незаконно потребовал QR-код. Так, да, ну, законно потребовал QR-код, да? Да, Вы и... По своему телефону звоните. Да, да, еще укажите статьи, которые он нарушил правила торговли, и статью часть 2 сто 137 седьмую Уголовного кодекса. Хорошо, хорошо, я передаю информацию в политику. Благодарствую.